С вами Андрюлик. Я немного пофантазировал и подумал, а что если бы популярные великие поэты того времени жили бы в наше время? Тогда бы они вряд ли вообще писали стихи. Они бы писали треки и прочую кальянную шалупонь. Шалупонь. Я накидал биты, свел это дело и готов вам представить то, что у меня получилось. Но перед тем, как вы это увидите, Слушай, давай я покажу тебе приколы, смешные, а ты посмотришь мою рекламу, окей? Окей, спасибо тебе большое. В много всего интересного. Я посоветую вам свою группу ВКонтакте, которую вы можете найти по ссылочке в описании. Там крутые биты, классные сведения, крутые обложки, крутое продвижение, крутое вообще там все-все-все-все-все, вот тут вот просто муа, Шикардос. И я не знаю, чего ты ждешь, но если ты хочешь стать очень классным, и чтобы твое качество было на высоте, тогда тебе нужно спуститься ниже и перейти по ссылочке в описании и перейти в мою группу вконтакте и тогда вообще будет все круто я тебя жду, пупсик мы начинаем и так я слишком долго видел тебе надежду юных дней и целый мир возненавидел чтобы тебя любить сильнее может мыслию небесной Силой духа убежден, Я дал бы миру удар чудесный, А мне зато бесмертью он Зачем так нежно обещала Ты заменить его виднеть Зачем ты не была сначала, Какой стала на Я горд прости, любви другого Мечта любовь найти в другом Чего-то не было земного я не заделаю штроба Маяковский Последняя туча рассеянной буря Одна ты несешься пояс на лазуре Одна ты наводишь унылую тень Одна ты печалишь, ликующий день Небо недавно кругом облегало И грозно тебя обвивало И ты издавала таинственный гром И землю поила дождем. Довольно, скройся, пара мина. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Андрюлик. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Покупайте биты. Наслаждайтесь жизнью. Всем пока.